Издеж Пикчерс представляет Добро пожаловать в обитель кривого играния, пердаты разрывания и видеочип поджигание. Здесь мы в Майнкрафт играем. В этой чрезвычайно интереснейшей телепередаче я помогу вам увеличить ваш маленький FPS. Тысяча способов применения. Одна коробка. Сода. Следует сказать, что сходить с ума я буду на многострадальном ржавом ноутбучном ветре из бородатого 2009-го. Именно поэтому я посмотрел все обзоры на всех ютубах в поисках толковых советов по оптимизации и собрал сборочку для слабых ПК, которая абсолютно бесплатно онлайн и без всяких регистраций, позволит вам в значительной степени увеличить ваши заветные циферки. А для самых неленивых жопок, которых я не смогу утомить своим шизофреническим гундежом, предложу напоследок способ по увеличению производительности компуктера в целом. Что ж... Безотлагательно начинаем начинать. Сперва оговоримся, что оптимизацию творить я буду под версию 1.16.5 с загрузчиком Фабрик. Но если вас не забанили в гугле, то моды с точно такими же названиями вы сможете найти почти для любой версии игры под Фабрик. очка на список модов под Фабрик и Forge, а также их совместимость между собой находится в описании. А если вы в курсе таких вещей, как версия Java, то информация для справки. Эти моды нормально работают под ее 17 версией, не говоря о уже о том, что следует использовать лаунчер нормального человека, если нет официального и open source Java. Эти и многие другие нюансы при желании вы найдете в описании под этим роликом. Но если у вас лапки, то лапки в тапки все в порядке. Для вас предусмотрен пункт рекомендованная версия Java. Продолжаем продолжать творить сущий кошмар на просторах этого стационарного ноутбука. И пожалуй, помянем о такой фишки, как аргументы Java. Некоторые рекомендуют ставить вот такие параметры для повышения производительности Если вы ничего из этого не поняли То не переживайте я тоже На самом деле из этого всего Нам нужны только два параметра это сборщик мусора Java и выделение оперативной памяти. И при всем при том, тип выбранного сборщика может вызвать либо периодические, либо постоянные лаги. В моем случае лучше всех работает многопоточная чистка. Поэтому, думаю, вам не составит особого труда самостоятельно проверить, какой будет работать нормально именно у вас. И вот мы подобрались к апогею нашей с вами деградации, и я расскажу вам вкратце о каждом моде отдельно. Для большинства модов нам понадобится библиотека фабрик API. Прихерачили. Мод на оптимизацию запуска путем приостановки функции чтения миров со старых версий. Присобачили. Мод на более быструю и плавную загрузку игры без перегруза процессора. Придрочили. Целых три мода на общую оптимизацию по всем фронтам. Содиум аналог оптифайна, но немного сильнее, поднимающий FPS. Литиум на оптимизацию всякой всячины И криптон, делающий непонятно что, но главное, что делает Наверное, это тот самый дают бери случай Приляпали Дополнительно нам понадобится Содиум экстра для отключения анимаций, частиц и отображения FPS пришпандорили. Оптимизация освещения модом Starlight Среди своих сородичей он альфа-самец Поэтому ставим именно его при сандалили А теперь поговорим о нюансах Приближение как на Optifine в наш со Вроде завезли, а значит будет полезно иметь мод ОК okay Зумер. Это между прочим не окей. Это... В случае, если нужна оптимизация оперативной памяти, есть бабайка с названием Ferret Core, но он полезен только на сборках, поэтому сейчас его использовать не будем. Дополнительно можно установить FPS Reducer, понижающий FPS и уровень громкости Майнкрафта при сворачивании игры, что, к примеру, удобно в случае необходимости входа в браузер. Также это пипки, при желании вы можете отключить отображение FPS, которое также присутствует в Sodium Extra. Еще один мод для увеличения нашего не столь высокого около FPS и тить его в сраку, такого я не выговорю. Данный мод нужен если вы находитесь в месте где много сундуков и их приходится часто открывать. Ну и последним экземпляром в качестве упрощения жизни выступает мод меню, который на сборках при необходимости удобной настройки модов сильно упрощает нам жизнь. Ни один нюансный мод включать мы не будем, постольку, поскольку нас сейчас они не интересуют, но ссылочка на них в описании будет. А для счастливых обладателей сверх хреновой техники, не в состоянии перейти на Linux, есть несколько предложений о том, как повысить производительность компьютера в целом. Первое. Выключить оформление Windows. Второе. Настройки электропитания выставить следующим образом. Третье. Хотелось бы сказать пару слов про запуск от имени администратора. Это не дает каких-либо видимых изменений, но негативно влияет на безопасность системы, если у вас не опенсорсное ПО. Установку высокого приоритета также не стоит использовать, потому что от этого начинает лагать винда. Особенно если ваша игровая елда недостаточно мощна. Ну а что стоит задать, так это потоки процессора для выполнения исполняемого файла. В моем случае их всего два. Четвертое. Но все предыдущие пункты полная херня если не поудалять фоновые процессы вроде антивирусов, дискордов, стимов и прочей лабуды, а также службы. Отключать конкретные службы советовать я не буду, но в интернетах полно сборников еврейских сказок, в которых написано какие отключать нельзя, какие нельзя, а какие нельзя лишь наполовину. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Пятое. Оптимизацию драйвера рассмотрим на примере ПО, предусмотренного для ATI Radeon 4570, а именно катались Control Center. Вашим случае, это может быть любая другая программа. Думаю, с оптимизацией на этом этапе при умелом обращении с интернетами вопросов возникнуть не должно, правда если накосячить, то можно получить прирост производительности. Вот такой. Ну и чтобы продемонстрировать вам результат, покажу как запускается и работает игра с абсолютно всеми оптимизациями и улучшайзингами нашего миникрафта без модов на fps И аналогично только уже с этой сборкой, поскольку, поскольку остальные пункты оптимизации больше в комментариях Комментариев и проверки не нуждаются. Время проверять. Как видите, независимые испытания показали ускорение запуска нашего миникрафта на целых 20 секунд. А теперь самое неинтересное. Зайдем на максималках в Майнкрафт на оптимально для меня шестичанках и выставим безлимит на количество рисовалок в секунду. Резюмируем. Хотели как лучше, а вспотели как всегда. Наконец-то потрубаем наши моды и заводим эту шарманку на полную катушку. Похерачили. Как видите, Майнкрафт разогнался настолько, что я чуть нахер не улетел с этого мира. Благо, подушки безопасности сработали вовремя. Кстати, рекомендую выставить ограничение 60 FPS, если монитор у вас 60 герцовый, а игровая елда сопоставима лишь с хлебушком. Я выпал! Когда узнал, что это реально работает. А главное, что все Дёплого февна хлафа. Все ссылки и шаги написаны и описаны со всех сторон в описании. Пользуйтесь, я за вас уже все проверил. Ну а на сегодня все. Новые картавые истории ждут тебя. Лойс, пиписька, до свидания. Финита бля комедия!